Даня, это нечто, ты такое не видел, иди смотри, дуплет, слабо? Сразу двух. Давай сфоткай. Фоткай, давай. Это что-то. Прикол. Офигеть. Друзья, в каждом своем видео приловлено э, поплавок иенофидер. Я рассказываю немножко по прикормке, в каких условиях, почему я сегодня использую именно этот состав. Сегодня тоже чуть, -чуть расскажу. Приехали на водоем половить карася, возможно, карпика. Посмотрим, что будет. Не знаем. Но ситуация такая, что последнюю неделю все знакомые, кто ездит по карпу, по карасю, уловы не очень хорошие. Перемена погоды вчера дождь, град сегодня солнце, завтра опять дождь, град что с погодой будет не знаю и рыба вроде немножко коматозничает хищник тоже самое коматозничает поэтому ловить буду на фидер работать буду двумя фидерами поэтому прикормки замешиваю чуть побольше беру а, две прикормки черного цвета черного цвета но беру чистую базу базы отличаются что они с очень легким ароматом и нужную ароматчику я буду в них добавлять сам практически ничем не пахнет Раз. еще пол пачки полторой пачки думаю на сегодня хватит сюда же добавляю резаную баночную кукурузу. Ножницами порезал и получалась такая пожмяканная кукурузка. Вот такая вот. Пожмяканная, пожмяканная. И это все сюда. Теперь сюда водичка. И моя мне нужно сделать максимально тяжелую прикормку максимально тяжелую ну, чтобы от... также привлекала рыбу а чем прикормка тяжелее тем она дольше привлекает рыбу так как э, плавающих частиц э, в толще воды практически нету и эти плавающие частички я буду делать с помощью сицелки Сейчас водичку добавляю ровно столько, чтобы прикормка просто ее взяла, но при этом оставалась суховатая. Еще не лепилась. Все, прикормка не лепится. Она уже мокрая, но еще не лепится. И теперь я буду добавлять много сицелки. Это кукуруза. Вот это будет, это будет как раз то, что будет растворяться быстро в воде и привлекать рыбу. И при этом прикормка будет максимально тяжелая. Все, сейчас вот она еще не напиталась, сейчас постоит минут 15 и добавлю еще кабельку воды и прикормка будет готовая. И на такую прикормочку буду ловить. Немного прокидал грузом маркерным. Ничего не нашел. Сейчас поставлю кормушку, попробую что-нибудь найти. Вдруг за что-то интересное зацеплюсь, чтобы было понятно, где ловить с первым удилище. Далеко кидать не хочу выматывать, долго. Короче роллинг пока особо нету, будем пробовать, так, начинаем закар... закармливать, сейчас 5-6 кормушек положу и буду одевать Прикормка очень тяжелая, поэтому в кормушку сдавливать не надо совершенно, слегка раз. Первое удилище готово. Ждем поклевки, вдруг что-то будет Что, типа свальчика нашел Второй точки. найдено будем пытаться на ней ловить вдруг что-то поймаем какой-то свальчик какой-то неровность за которую груз цепляется будем надеяться то что нам нужно на это удилище кормушку я поставлю поменьше размером кидать недалеко ветер крутит чтобы пробивать ветер и подавать умеренное количество прикормки чтобы было и не много, и немало пока мы не знаем активность рыбы поэтому слишком кормить много не буду первый пошел ну что Точку закормил. Одеваем сейчас. Возьмем. Так, что у нас мы берем? Десятка на 0.12. Десятка крючочек. Здесь гамакацу На 0,12 поводочке. Здесь уже фидергам, петля в петлю. А, здесь у меня косичка не фидергам, что ли? Без фидергама монтаж. Ну и начнем с опарыша. Начнем с трех. А там дальше посмотрим. Если на точку начнет подходить карпик, тогда попробую в каждую кормушку ложить перед четверку, чтобы рыбу удерживать. Может повредиться, может понадобиться. Очень часто это помогает ситуации, когда карпа помогает удержать четверка пелец просто в сухом виде забиваешь пробкой делаешь основную прикормку а внутри пелец четверка великолепно помогает возобновить поклевки и удержать рыбу посмотрим будет ли рыба вообще пока с левой стороны огромное количество людей с донками у них пару караськов такое поймали и все Хорошо, на рыбалочке, класс! Знаешь, что спросить у тебя? Сюда, иди сюда, иди сюда. Немаловажный час. Иди сюда, иди сюда, рыбка, рыбка, рыбка. Слышишь что, Витальчик? Тихо, тихо, тихо, тихо, там горбы. Ох, бух, бух, бух, как бьется, а! Класс! Там какой-то боец небольшой. Вау, вау, вау, вау класс! Давай, давай, давай. Давай, давай, вываживай. Вс. Вс. Вс, сдох. Не-не-не-не, давай, давай в сторону. Давай, давай, давай. А, карасик маленький. Умеют люди ловить, а? а? Вот такой красавчик. А? Какой половинчок у него он ну, дальше. А -а -а. Сейчас если ты начнешь стабильного ловить, я кормить буду. Я не буду кормить, пока ты не начнешь ловить. Ух ты, сюда. Не-не-не, сидит-сидит. Сидит. Давай, иди-иди сюда. Кто-то там. Куда ты идешь Рыба. Давай-давай-давай-давай-давай. Кто там? Кто там? Кто там? Карасик. Окей, попался на пути брод кукурузы и опарыша. Вот такой красавец. Саня кого-то тянет. Карасишка. Мы все видим. Они все сюда, не сюда. Не Рыбка не клюнула. Что? Рыбка клюнула. Да, не да. Я даже уже боюсь соревноваться с тобой. Слышишь? Ну что, Виталий, что рыбка рыбка, рыбка, рыбка, рыбка, рыбка, да багор, ты. пацак, а грабли, не, грабли-то именно, ой, маленький карасик, ребят. Друзья, поклевывает рыбка, ну, в основном чуть побольше, чем этот карасики, очень-очень слабо, очень-очень плохо, практически каждого карасика приходится вымучивать за каждого бица много сходов. В общем, рыба в полном коматозе, но тем не менее поклевывает. Без рыбки, без улова мы не остались они. Все время экспериментируем, пробуем разные варианты. Работает исключительно опарыш белый-красный и комбинация опарыш с кукурузой. Отдельная кукуруза полный игнор, червь полный игнор. Оп -оп, Саша тащит. Багор пацак, что с что лучше? Не вот. Не вот. поводок ага. так попробую сейчас на одно удилище поставить тоненький поводок с небольшим крючком посмотрим даст ли реакцию на улучшение клева или нет ну, друзья, сейчас одно удилище стоит с двенадцатым поводком, с двенадцатым крючком и с большой объемной насадкой. И второе удилище с десятым поводком, шестнадцатым крючком и одним опарышем. Вот на него поклевка, ребятки. И на него поклевка. А поводочек-то у нас тоненький. Я даже без фидергама ловлю. Оп-оп-оп. Что там бойцовский? Вот сейчас осмотрим, как повлияет уменьшение и утоншение на или нет. Вот такой красавец. Только что был пойман. 01 поводок и 16 крючок. О. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот. Еще одна поклевочка. А, мимо. И засекся. Крючочек маленький, реализация плохая. Но ну, поклевывает. Вот хороший пример как утоншение оснастки уменьшение крючка влияет на клев рыбы. Казалось бы, конец весны, довольно тепло, вода прогрелась, рыба должна быть активная, а вот нет. Иди сюда, иди сюда. И опять на тоненький крючочек с проводочком. Так вот. Ну что, друзья, вот опять очередное доказательство, что именно тонкая снасть порой выручает даже в теплую погоду. Вот такой красавец. Это у меня удилище Hypro. Хай Hypro 12 футов до 80 грамм. Кормушечка сейчас стоит. 20 граммовая ведерка. Монтаж инлайн с косичкой. Как его вязать, можно перейти посмотреть по ссылке в чего себе поклевка сразу только забросил и сразу поклевка только удилище установил и получил моментальную поклевку давай давай давай пять поклевок против нуля на этом удилище на данный момент с того момента как я переставил Поставил тонкий поводок. И вот он. Очередной красавец карасик. Недавно на этом же водоеме я ловил карася и карпиков на флет. Клевали крупные караси по 600-800 грамм, но при этом они совершенно не сопротивлялись. Как это было, можно перейти по ссылке и посмотреть. Сейчас более мелкий караси приятно сопротивляется. Интересно так ловить. Сталик, ты готов сдаться или нет? По-любому. И ага. Ты потом ко мне приедешь и мы мировую с тобой. А, литр а, коньячка. Я этого готов, да? Да. Сейчас. Мировой литр коньячка с тобой. Раз и все. Тебе сегодня в какую сторону ветер больше нравится? Мне вообще ветер сегодня нравится. Мне тоже вообще сегодня не нравится. Я люблю сегодня ветер. Даже несмотря на то, что он сегодня определиться не может, куда ему дуть. Вот это тут садило. Это все. Ага, как красиво. Прям как... по взрослому. Карасище? Карасище. Ага. Конечно, детали, начал карасей ловить крупный. Да, не крупный, просто красиво клювал по взрослому. Клювачий карась. Как? Да? Взрослый клювачий карась. И ты там тащишь. Опа, Саня, войдём, тащим. У кого круче. Ха -ха -ха. Я сошёл. маленький. Не отмазывайся. Говори, как есть. А как думай, есть. А ты думай, как нет. Как есть. А ты думай, как нет. Как нет Говорю как есть, ты думай как нет Как есть, как нет Думай как нет А знаешь как нет, как есть Ты меня уже запутал а? Ты меня уже запутал Ты сам таки путанный и запутанный Я вот такой вот Красивый Рыбка Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Так вот так такое? вот, учись, пацан. Оп, какая оп, какая оп. Какая? Давай, давай, давай. давай, давай. На 08 поводок. 16 крючком что-то там тащу. Ну очень не знаю какое. А, если я ловил два фидора, у меня уже третье ведро выполнит. Нифига себе, а там вот так вот вводает, Я тебе говорю, вот сейчас это просто оторвет что-нибудь. То ли руки, то ли ноги. Вот как он бьет тых, тых, тых. Слушай, Это Амур точно Кил на нацать а -а -а. А -а -а. Как он Какие ударчики Карасик ты мой красивый звег есть ребята поводок 008 крючок 16 и вот такой красавец друзья вот такой а? пока саша там ловит густерок общем, на мазе классно правда ох у них себе Ого, ого, ого. Вот это кайф. Вот это, да, да. Что-то там красивообразное. Саня, это нечто. Which Ты же... такое не видел. Иди смотри. Дуплет. С Слабо сразу двух. Ну, давай фоткай. фоткай, давай. Это что-то. Офигеть. Ты это видишь, Сашкин? Да, один. Ах. Это называется мастерство не пропьешь, ребята. Друзья, товарищи, Оцепились. Один свалил. Один в рот зацепился, а второй забагрился. Вот это я выдал, ребята. Один в рот, а второй забагрился. Сразу двух карасей на один крючок. Я лучший, Саня! Ты такое видел где-нибудь дашь. И ты еще хотел со мной соревноваться, Саня. Ну тебе так слабо, как я. Виталек, ну, сейчас сделай. Сейчас сделаешь? Поводок на 7 метров, пока они запутывались. Ага. Поздравлять тебя не буду, а то расслабись. Ты меня обгонишь сначала. Кстати, этот абраконецкий способ. Минус 12 каратей. Сразу минус 30, да? Да. Беленького поймал. Не то, что он нечестный, это просто браконец. <свист> Такого я не то, что не видел. Это даже <свист> не текли. слышал, да? Слезы потекли. За ноздрюми так. За ноздрюми? <свист> не скажи, что так поймал за меня а, а что ты мне не говоришь? Ты нечестно ловишься? А ты честно? <свист> я тебе сказал, это не считается. Минус семь. Я согласен, я честный человек. Спасибо. Я двух сразу поймал. Это плюс сто! Все, это вообще понимаешь. без вариантов. Я даже буду сказать, сколько это минус, понимаешь? Да, Дивушки. Это плюс сто. Это повторить невозможно. Слышите? Я даже не могу, не могу сказать, сколько это минус, понимаете? Да. Я хочу тебя обидеть. Ну что, друзья, рыбалка сегодня была очень трудовая. Ну, очень результативная. Немножко по рыбалке расскажу, друзья. Значит, карпика мы так и не увидели, ни одной поклевки. Как будто его здесь и нету, хотя его тут очень много. А вот по карасю мы оторвались. Но, маленький нюанс. Тоненький поводок 0,08. И крючок 16 или очень тоненький 14. Как только он был поставлен, клевать начало. Очень-очень даже хорошо. С прикормкой я угадал. Темная прикормка, мелкофрикционная и очень тяжелая, чтобы не пылила. Как только прикормка подсыхала, сразу начинала подходить густерка. Карась пропадал. Добавил, добавляешь прикормки водички, утяжеляешь. Тут же появляется карась, все отлично ловится. Друзья, желаю всем таких уловов как можно чаще. До новых встреч на воде.